Весь их аргумент э, такого свойства. Э, ты не будешь нам подчиняться, мы тебе почки отобьем. Вот примерно да, так. Да, там, там другого конституцию. нету. Конституцию Друг... никто не читает, никакие НПА. Мы им, им говорим, у, у вас есть аргументы против нас. Вы готовы предъявить нам какие-то э, реальные претензии? Вот мы, вас, мы вам говорим, что у вас нет земли. Вы можете доказать, что вы эту землю получили? Нет. О чем вопрос? Но Мы тогда вам почки отобьем. Вот, или там наручники оденем, или там 15 суток продержим. В зависимости от того, там, ну, с кем конкретный человек в конкретном месте разговаривает. Вот, вот, вот и все их аргументы. Но это же не аргументы. Это же аргументы отморозков. Вот, тем самым они просто сами становятся вот на путь вот этих беспредельщиков, бандитов, пиратов, там, кого угодно. Вот, они сами перечеркивают свою. Мы-то им задаем правовые вопросы. Нет земли. Докажите, что есть. Нет, ты там какой-то там экстремист. Да никакой я не экстремист. Тебе задан конкретный вопрос. Я эти вопросы поставил в суде. Я их для того и поставил в суде. Чтобы в суде мне, в судебном порядке предъявили документ. Если таково имеется. А если документов нет, вы пытаетесь там создать и на ровном месте какой-то экстремизм. Экстремизм это действие. Мы какие-то действия совершаем, которые связаны с экстремизмом. Нет. Наоборот, мы наводим правовой порядок. Потом, любое заявление не является экстремизмом. В любом детском саду вы найдете в сутки там, 15 детей друг другу говорят «я убью тебя». Так посадите всех на 15 лет, каждого ребенка в детском саду. Вопрос – это заявление реализуется? Преступление совершено? Ну, да. Нету его? Что, что такое вся судебная и правовая система? Она только по факту совершения тех или иных действий может преследовать человека. Вот В противном случае сажайте всех, кто пишет детективные романы. Они же там тоже преступления описывают. Сажайте всех жен, которые говорят в сердцах мужу, я тебе башку оторву. Ну не отрывают же и, и всех мужей, которые что-то подобное говорят своим женам. Поэтому заявление это еще не действие. За действие должна наступать ответственность. Вот. А они пытаются нам эти, так сказать, навязать, что вот, вот ты там документ такой написал, секой, пятый, десятый, вот в этом документе там то-то, то-то, то-то, то-то. Там описываются э, только правовые вопросы, которые связаны с э, наличием ответственности за совершение тех или иных преступлений. Все. Чуть -чуть. Что в этом экстремистского? Тогда каждый судья у нас экстремист получается. Он же тоже опирается на правовую систему. И тоже говорит о том, что согласно такой-то статьи вы понесете такую-то ответственность. Получается, он экстремист. Надо всех эрфских судей тоже сажать. И всех прокуроров. Вот. И всех детишек из детского сада. Потому что они тоже ругаются друг друга, друг на друга. И часто говорят друг другу, убью. Давайте всех детей из детского сада значит, посадим в этот белый лебедь и черный дельфин. Потому приравняем их с настоящими террористами. Которые совершили по факту эти действия. Вот. К сожалению, вот такая система. И чем больше они стоят на этом пути, тем они больше себя дискредитируют. Тем больше они похожи на тех отморозков в 90-х, которых многие граждане СССР видели. Как вы думаете, мы путем сможем все Конечно, конечно, уже же идет все. Вопрос накопления этого потенциала, он же накапливается. Вот. В 2010 году, ну, никому в страшном сне не могло присниться, что вообще кто-то будет говорить про СССР. В 2016 заговорили. Сейчас это стало, так сказать, насущной реальностью для миллионов человек. Все, и мы приближаемся к точке материализации. Они это просто попытаются э, э, перехватить и превратить э, возрождение СССР в очередную упаковку из э, э, нелегитимных субъектов. Но не получится, потому что путь прописан. Мы уже в документах все прописали. И им всегда есть чем, во что их носом ткнуть. Вот тут же написано, что союз Советских Социалистических Республик должен быть возрожден по законам войны, военного времени. Наведен конституционный порядок, проведены законные выборы. А куда эти все преступники денутся? А их много что ли? все-таки это самое вот, Я понимаю, что сейчас оденут красные тапочки, все вот те же уже не оденут. наши коммерсанты. Время, время ушло. Они уже не оденут. Уже не оденут. Уже опоздали. Они уже опоздали. В большинстве своем они уже опоздали. Ну вот, потому что мы и в 2014 году и в 2015 приглашали. Владимир Владимировича, так сказать, занять соответствующее место в структуре, которая будет возрождать Союз СССР. Вот. Он же отказался от этого. Ну, как говорится, с катертью дорога. А сейчас он сам это хочет. Заявление в декабре месяце, да. после саммита, что собираются к сентябрю месяцу восстановить СССР. Потому да, вот-вот. Вот. нелегитимных субъектов. Понимаете? Да, да, вот сейчас мы соберем, так сказать, 15 ОПГ, и сделаем из них один законный субъект. Но это чушь собачья. Вот. Это не, не пройдет, потому что сейчас количество правовой информации, которая бродит в свободном доступе, настолько велико, что все их, скажем так, виляния хвостом, они тут же будут вычислены. Ну вот, возьмем последний Тем случай. Тем более, насколько соотносятся слова с делами, мы уже не раз победились и... Годом ранее говорится одно, двумя годами позже делается совершенно. Да, так. ну тем да. более, что сказок нам рассказано там да. множество, там, и 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, и модернизация, так сказать, медицины, там, перевод ее на высокотехнологичные рейсы, и там модернизация того всего 5-10, в итоге все это просто умерло, пришло в упадок, превратилось в частные конторки. Вот. вот и все. трансгуманизма, которое они сейчас... Ну да, строят, да, да. Главное направление для них. Сергей как вот там... СС Собянин да. говорит, зачем нам столько сел, нужно сделать три Москвы. Угу. Одно Москву уже вот под эксперимент ставят. Вот. То есть еще три концлагеря надо сделать, и все будет здорово. Все. Ну просто в, в больших в мегаполисах легче управлять системы, Потому что люди, привязанные к земле, они оторваны от вот этого информационного пространства. А как думаете, за что воюем-то? За что воюет эта противная сторона? Я думаю, что они столько на беда курили и принесли вреда, что они уже просто за свою шкуру боятся. Уйти от наказания, конечно. Да, уйти от наказания. Не, а в итоге-то они же хотят планетарное господство. Что им надо? Что, а что, что, в... что, но что, как раз, мне кажется, с этим и связано, потому что они нелегитимны, и чтобы удержаться, удержаться, ну, в правительстве, нужно всех уже в такую раму засунуть, чтобы мы уже дернуться не могли, и тогда они вечны. Это, это не, это не решает вопрос. Свободной воли выбор, то есть нам подсовывают везде, чтобы мы согласились, создали. Есть... Во все во всех грамотах написано, пока жив, последний. Драка идет за ДНК ключ. Да ладно. Конечно. За это и идет. А что ну вот этот из рода царей и правителей, но он не знает об этом. Вот. но при определенных условиях, например, когда он будет э, голодать, вот, когда у него на глазах будут умирать, так сказать, дети, вот, можно там за миску э, супа или там, например, за упаковку лекарства, выменить у него первородство. Ну, то, что описано в Библии. Вот они к чему ведут. первородных там много. Почему все войны направлены против первородных? Просто мало кто это, этому уделяет внимание. Парфия, против которой воевал Александр Македонский, на скифский язык, переводится как. Парфия переводится как изгои. Да. да, это была страна изгоев, которых стало больше, чем коренного населения на планете Земля. И которые, собирая гигантские армии, ходили ну, во все остальные так сказать, уголки, уголки планеты и творили там ну, все, что им вздумается. А зачем им этот ключ? А дел, дело в том, что этот, эта планета передается по, в том числе и по генетическому ключу. Ну, ДНК есть как бы материальное, физическое у каждого, а есть еще и информационная. Почему они вот это пропагандируют, всю эту хрень, которую мы слышим: там трансгуманизм, все эти смешанные браки? Для того, чтобы каждый по возможности как можно большее количество людей, потеряли эти ключи. Но ну, вы уехали на войну или в другую часть планеты Земля, пробыли там 40 лет. Возвращайтесь. Бежит толпа черных внуков. Все ваши дети вот, повыходили замуж и поженились на представителях черной расы. Все ваши внуки черные. Это ваши наследники. И все. Полномочия прервались. Полномочия прервались. То есть связи нет. У вас ключ, так сказать, информационный и генетически разный. У деда и у внука. Это, это не его внук. Внука сбой произошел. Внук может быть только тогда родной, когда и там сын или дочь выходит замуж за соответствующего человека, который из этой же, скажем так, категории людей. Исправить эти сбои можно? Сбой? Можно. Можно. Вот. Но это можно будет исправить только после того, как мы перейдем в новую, так сказать, структуру. Когда, как когда? Если он он Легко. Черненький. Надо смотреть внимательно фильм. Я вам пришлю фильм. Как вы думаете, сколько поколений надо, чтобы затереть вашу идентичность? Три, наверное. Три поколения. Вот есть по этому поводу специальный фильм, снят австралийским режиссером. Вот как раз на примере австралийских аборигенов угу. там показан алгоритм уничтожения идентичности белого человека либо уничтожения идентичности австралийского аборигена. Ну, в зависимости от того, кого с кем мы скрещиваем, что хотим получить. Вы знаете, что все папы негры? Ну, не знаю. Римские папы негры. Они же белые вроде как. Выглядят. Ну, откройте. Откройте Пенедикт 16, родовой герб. Кто такие коренные и кто такие все, все остальные? Коренные. То есть, ну, Нет, коренные это коренные, коренные, да. коренные это укоренившиеся. Вот. Укоренение там считается там, от 7 там, до 12 поколений. Вопрос только в том, что коренными ты становишься ты в том только случае, если ты как бы действуешь в этом же алгоритме ключе. То есть, ну, грубо говоря, ты, ты сказал, я эту страну защищаю. Угу. И работаешь в этом направлении. А если ты э, числишься коренным, а все время ее предаешь, вот, это не коренной, это предатель. Видишь негра в короне? Да. Это его первопредок. Официальный герб Папы Римского. А сам Бенедикт светлый. А сам Бенедикт светлый. Ну, дело де... страшное... дело Дай... в том, что, Жан, поскольку у тебя нет соответствующего опыта, вот, э, ну я имею в виду врачебного опыта, у тебя нет э, соответствующего образования, а я вот генетику сдавал как вступительный экзамен в медицинский институт. На самом деле, я говорю, три поколения, ну три-четыре поколения. То есть берется э, негроидный, так сказать, э, человек потомков которого надо внедрить в некую систему, да? В систему управления. Ну, в нашем случае это система управления. Вот. Берется негроид, значит, его выдают замуж за белокурую, светловолосую женщину. У них рождается потомство, ну, полунегр. Потом этих потомков по мужской линии еще раз выдают замуж за белокурых и светловолосых. Вот, потом еще раз. И при четвертом поколении вот, негроидные, скажем так, явное проявление негроидных э, черт пропадает. То есть это практически уже белый человек. Ну, вот. Но это очень широко используется. Вы это просто не замечаете. Принцессу Диану же также использовали. Дело в том, что принц Чарльз э, очень похож на человека, на мультперсонажа, который в этот, э, играл в мультфильме «Приключения капитана Врунгеля», там был такой персонаж, э, звали его, так сказать, сыщик. То есть в котором были реализованы при помощи художественных приемов все черты вырождения и дебилизма: широко растопыренные уши, э, неправильные пропорции лица и так далее, и так далее, ну, в мультипликационной форме. Вот. Если вы посмотрите на принца Чарльза, то вы узнаете того самого персонажа из мультфильма Капитана Врунгеля. Вот. Поэтому потомки от принца Чарльза, тем более при условии скрещивания его с Камилой, вот, могли получиться нежизнеспособными. Нежизнеспособными не в плане физики, их бы вытянули, а нежизнеспособными в плане так сказать состояние их разума вот. ну конченого дебила все-таки неприятно возводить так сказать на этот на трон вот. и соответственно значит, была, была очень большая опасность рождения умственно неполноценного, неполноценного потомства в структуре так сказать вот этой семьи английской королевы вот. был подобран так сказать генетический материал правильный в виде принцессы Дианы. Он был использован. Вот. И после так сказать, использования утилизирован. Вот. Как вы понимаете, Камила вернулась на свое место. Результат получен, нужный. Вот То же самое происходит на ваших глазах. Вот в том медиапространстве, вот в информационном пространстве. Которое есть в Российской Федерации, в любой другой стране. Вы просто это не замечаете. На самом деле это постоянный прием, который применяется очень-очень широко. Просто вы этого не замечаете. Вам это припадает. Кажется случайностью, потому что вы не знаете алгоритма. Вам, вам это все время рассказывают как случай, там, вероятности и так далее. На самом деле это продуманная э, тактика приобретения нужных генетических свойств теми, кто их не имеет. Потому что если бы эти существа, про которых мы сейчас говорим, которые из рода в род деградируют, оставались бы в том контексте, в котором они должны оставаться, ну то есть, грубо говоря, скрещились бы сами собой, то буквально через 4-5 поколений мы бы от них избавились. У них бы практически не было жизнеспособного потомства. Поэтому они нам навязывают вот эти идеи. Там, трансгуманизма там, всяких эти смешанных браков там, ну, всю эту хрень которая да мультикультурность. да мультикультурность вот это вот если мне не верите посмотрите закрытые анклавы еврейских народов там, в средней азии даже без слез не взглянешь. или например почему в израиле хорошая медицина потому что это единственный способ очень серьезно выбраковывать детей на стадии развития плода они сейчас этим и занимаются. Весь Израиль этим и занимается. Ну, можете найти в интернете интервью. Евреек из Израиля, которые говорят, что пять раз я забеременела, значит, мне сказали, что плод будет неполноценным. Пришлось сделать аборт, а вот на шестой или на седьмой раз я, наконец-то, родила, так сказать. Это поэтому мешусь подписывать соглашение об усыновлении детей. Ну, в том числе и это, да. Ну, много есть способов. То есть есть способы, скажем так информационного свойства. Можно же перепрограммировать не обязательно на генетическом уровне, можно перепрограммировать и на информационном. Ну например, поместить человека в соответствующую среду, вырастить его в определенной среде. Взять маленького мальчика и вырастить его в среде героев. Из него вырастет герой по менталитету. А если он вырастет в той среде, в которой он родился, ну он будет тем, кем были, так сказать, его родители, там, то, сё, там, братья, сестры, окружение. Там есть очень много техник разных, и они широко применяются. Это связано и с правом первой брачной ночи, это связано и просто с нахождением людей в определенной среде, когда на самом деле происходит перепрограммирование. По менталитету человек становится другим. Я таких очень много знаю людей которые вообще не вписываются в ту концепцию, которой они принадлежат изначально, генетически. Это, допустим, человек, если не предупрежден, а если он предупрежден, он может же сопротивляться? Не, ну, понимаете, в 18 лет вас как не предупреждайте, толку от вашего предупреждения никакого не будет. В 18 лет человек сам себе не принадлежит. Он еще не может быть мудрым в силу своего жизненного опыта вот. И от того, что вы ему все расскажете, это не значит, что он э, все эти, так сказать, острые углы обойдет. Вот для этого нужно жить родами, семьями, кланами там, и так далее. Чтобы и генетическая и информационная составляющая... И генетическая информационная составляющая людьми, которые понимают в этом, чтобы она поддерживалась в заданном векторе. Задача очень, на самом деле очень простая, сейчас она может быть решена. Благо, вот профессор Клес определил, что у нас есть на планете Земля 20 Гаплогрупп, то есть 20 мужчин являются парацами всего населения планеты Земля, всего лишь 20. Это первичная информация, она не является решающей плюс еще там есть большой опыт, который связан с наследованием, там различных факторов, там все. И если это учесть, то мы будем всегда получать потомство по качеству лучше, чем родители. Задача-то очень простая. Вот почему мы собачек, почему мы их поддерживаем в генетическом смысле. Мы же их не скрещиваем с кем попало. Ну да, вот, поддерживается порода, а люди за этим не следят. И у нас получается, что людская порода постоянно деградирует. Во всех смыслах. Во всех смыслах она деградирует. И физическом, и в умственном, и в том, и в всем, и в пятом, и в десятом. Почему это происходит? Это происходит по одной простой причине. Никто не занимается человеческой популяцией как единым организмом. Никто не следит за движением, так сказать, от простого к сложному, от худшего к лучшему и так далее. В генетическом смысле. Если здесь навести порядок... А это можно, это несложно сделать. И уже сейчас все возможности для этого есть. Через 3-4 поколения качество человеческих тел и организмов значительно улучшится. Мы можем избавиться от огромного количества болезней, просто правильно подобрав пары. Что, кстати, делается в какой стране? В Индии. Ну, и, и естественно, не в нижних кастах, которых там большинство, а в верхней касте. Там же никто не выходит замуж и не женится от балды. Там это все отдается на откуп различным специалистам, которые рассчитывают там, календари, там, то все благоприятные, такие неблагоприятные циклы, там, рассказывают заранее все слабые места, которые возможны у потомков. И люди осознанно, с царем в голове, принимают решения. В итоге это, это очень правильно. Я, я знаю таких людей. Я был знаком с такими людьми, не из Индии, а вот с Афганистана, например. Вот там тоже есть как бы, ну, в каждой стране есть так называемые аристократы, там, да? группы лиц, которые вот, ну, придерживаются этих канонов, про которые мы сейчас говорим, в том числе и генетических. Результат просто первоклассный. То есть с этими людьми ну, вот, во всех смыслах приятно общаться. Получаешь эстетическое наслаждение. От того, как человек не русский красиво, грамотно, пушкинским языком, Абсолютно без акцента разговаривает на русском языке. Как он себя ведет, как, какие у него, так сказать, манеры там, и так далее. Это все из-за того, что, в том числе в генетическом смысле, понятно, что тут и воспитание накладывает свои, так сказать, отпечаток. Понятно, что нужно там школу определенную пройти, там, то все. Но ну, это уже задача номер два. Понимаете, если ребенок родился дауном, то уже никакой школой вы ситуацию не поправите. Или если он родился там, с пониженным таким-то потенциалом, то уже вы ну, частично можно да, скомпенсировать, но полностью никогда не скомпенсировать Из него уже серьезного специалиста не сделаете. Как бы социально адаптированную единицу там, нижнего уровня, да. Вот вопросы, которые стоят перед цивилизацией. Вот этим надо заниматься. А нам наоборот все время навязывают деградацию, вот эту кучу малу. При том, что сами чураются этого вообще как говорится, за три километра. То есть они никогда не, не отдадут своих детей там, замуж там, или в жены, за кого попало. Все четко там просчитывается при помощи там, астрологов, различного рода контактеров. Там куча, куча информации. Это можно все просчитать. Потом, в конце концов, можно собрать медицинскую карту. Можно обследовать каждого человека, составить карту его организма. И выявить у него слабые места. Задача же очень простая. Чтобы слабые точки мужчины не попадали на слабые точки женщины. То есть принцип должен быть компенсацией. Вот, так сказать, шестеренок. Там, где у мужа слабая точка, ни в коем случае у жены не должно быть слабости. То есть она должна компенсировать это. И как только происходит наложение одной слабости на, на другую слабость, мы получаем там, хронические болезни, врожденные болезни там, и так далее и тому подобное. Если провести разумный выбор, разумный подбор пар, то никаких вопросов не будет. А если это все централизовать, то вообще никаких проблем не будет. Потому что это можно сделать, грубо говоря, вот через единую базу данных. А как же чувство? Фокус весь в том, что вот с этим большие проблемы. Большинство людей, современных, к сожалению, нездоровый зуд промежности принимают за любовь. Вот с этим очень большие проблемы. Ну, я так понимаю, что нам вот очень очень прям навязывали именно вот... Так нам нет. Нам, нам навязывают все, что угодно. Там... Нам, нам навязывают все, что является деструкт. Ты должен решать там то, все, пятое, десятое. Не ты должен решать. Родители тебе должны подсказать. А ты должен в заданном векторе. Это никто не говорит, что вот конкретному человеку вот, вот, вот твой единственный вариант и, так сказать, хочешь не хочешь, будете вместе жить. Ни в коем случае, наоборот. Дается веер возможностей, но возможностей разумных, которые не приведут никаким тяжелым последствиям, в том числе генетическим, дается веер возможностей, и человек знает об этом. Кстати, в Индии каждый этот когда составляют соответствующие карты, там астрологи, контактеры, специалисты, инсайдер, вот, они как минимум дают пять вариантов. Минимум должно быть пять вариантов. И уже человек сам выбирает. Вот это не значит, что не будет каких-то там случайных вариантов и так далее. Но во всяком случае тенденция будет нормальная. Не так, что в каждое следующее поколение становится хуже предыдущего. Вот, а во всяком случае будет поддерживаться биологическое здоровье, там, генетическое здоровье, там, такое секое, пятое-десятое, психическое здоровье. А то один слабоумный вышел замуж или женился на другом, и в итоге все дети стали такими же, и все это так сказать, начинает расти, как снежный ком. У детей появляются внуки. Надо наоборот все эти случаи минимизировать. Много чего можно скорректировать.